Всем привет! С вами канал Криптоген. Сегодня я хочу показать еще один интересный проект. Называется он Coin2Play. В принципе, проект уже был на рынке. Они сейчас просто обновили монету, да. Монета стала реально круче. Они залетелись на новые более успешные биржи. Мы сейчас это все посмотрим. В принципе, монетка по цене очень даже приемлемая, то есть цена невысокая. Уже довольно-таки мастернот много. Рой очень хороший. Мы сейчас к этому пройдем дальше. Вообще, в принципе, на что он монета, на монеты, я переводить не буду. У нас э, они не открывают в любом случае да, свою идею, то есть они прямо открыто здесь вот говорят, что ее могут украсть. Вот ну, такая очень-очень хорошая идея. Но, ну ладно, это все будет связано, в общем, у них идет направление на онлайн-игры, именно на телефоне, то есть мобильные какие-то онлайн-игры, Связано, что с казино, и будет оплата... Через их систему кто проходить. В общем, я подробности не удавался, потому что в любом случае все не описано до конца. Можете перевести, почитать. Это, это не столь важно, потому что мы смотрим именно на монету. И как нам можно на ней заработать и на чем. Здесь можно посмотреть, что у нас время блока минута, сколько у нас колесо монет. Созревание на стейка 15 минут. Сама стернода стоит 10 тысяч монет. Это около 1000 долларов посмотрим к этому. В принципе, здесь э, хорошее соотношение, опять же, для нас, чтобы да не тратить, э, не обязательно вкладывать 1000 баксов, да, чтобы там заработать э, какой-то кэша ждать три недели еще и думать, блин, а заработаю или нет. Нет, мы можем просто купить монет, да, стакнуть их и здесь 100% будет какой-то профит, потому что я смотрел в последнее время по монете, цена росла, падала, росла, я думаю, вырастет в любом случае, потому что за последние дня три даже уже людей гораздо больше вошло, то есть ну, проект реально несет уверенность за собой. Ну, посмотрите, а, так, что у нас здесь еще есть? Ну, все стандартно, то есть оружная карта, что у нас они сделали, то, что они залистились на онлайн Самое главное, что у нас есть они, мы можем посмотреть, да, на двух биржах это CoinExchange, CryptoBright, Дальше, я думаю, нету сейчас смысла читать, что у нас будет квартала. То есть, все, в принципе, по стандарту. Не знаю, интересно вам это, нет. В принципе, вот они показывают биржу у нас, а нет. Так, что еще? Все соцсети доступны, да, на сайте я, естественно, оставлю ссылки. Вы можете обратиться любой вопрос, который вас интересует. Пожалуйста, пишите, можете мне написать, можете напрямую им как бы... Если что по видео непонятно, можете мне писать, я всегда отвечу. Мастернода онлайн я уже открыл. Вот у нас данная монета. В принципе, Рой у нас ну, 21 день, я считаю, это хороший. Цена мастернода, да, я думал, в 1000, нет, там больше 1200 долларов получается. Не обязательно покупать, как обычно. опять же, Если уже говорить о мастерноде, если у вас не так много денег, но хотите заработать как можно быстрее, Возьмите шарит Ноду, пожалуйста, скиньтесь и, и будут вам деньги. Подождите пару недель и все увидите. Кстати, смотрите, за реально времени прошло не так много, уже 113 мастер нод. Я, наверное, 30 минут назад, буквально, открывал, было 111 или 112. Ну, так что не об этом. Зайдете, оставлю все ссылочки на бирже, посмотрите, что по чем, что по монетке. Так что присмотритесь к проекту. Не говорю, что обязательно нужно сейчас заходить, сразу у него все брать. Нет. Ну, посмотрите. На, на этом можно будет. Я думаю, за октябрь вы денег с ним заработаете. Даже вложив в нее большую сумму. Думаю, сейчас сам немного прикуплю монет, посмотрю, что будет. Соответственно, отпишусь обязательно. Так что спасибо всем за просмотр, всем профита, э, ожидайте, скоро будут еще интересные проекты, я сейчас этим занимаюсь, смотрю, что у нас есть классного. Все, всем пока, поддержите лайками, ко мне не трудно, подпишитесь, кто еще не подписан. Все, до скорой встречи.